Всем привет, друзья! С вами Ваша Соколик. Напишите мне, пожалуйста, какой кадр лучше, я постоянно экспериментирую то дальше, то ближе, то еще как-то. В общем, со звуком тоже экспериментирую. Ну, вы понимаете, я экспериментатор. Итак, тема этого видео: Как понять, для чего вообще рисовать? Вот многие ребята, когда сталкиваются с тем, что они заканчивают там университеты, колледжи, да, какое-то профессиональное специальное образование по рисованию. Они умеют рисовать натуры и, в принципе, они там пробовали фотошопы юзать, да, там еще какие-то, может быть, иллюстратор, еще что-то. Но они не понимают, они знакомы ни с одной сферы или знакомы, но так, косвенно. То есть, а потом они идут якобы на работу мечты. В итоге оказывается, что это вообще не работа мечты. Что это, что это вообще за бред? Что это такое? Первое, что вы должны сделать, это обязательно провести ресерч, то есть поиск, что вообще сейчас востребовано. И самое главное, какие есть индустрии. Первое, это гей индустрии можно рисовать игры но если честно да там больше всего одна из индустрий самая такая востребована но там больше всего денег потому что в игрушки играются многие если не все ну я не думаю что все но многие даже я периодически этим злоупотребляю, стараюсь отключить мозг и не думать как это было нарисовано мне это не получается поэтому последние наверное года два я вообще практически не играю но периодически бывает бывает но это уже следующий момент значит есть у нас гейм индустрия следующее это у нас книжная иллюстрация то чем занимаюсь я и наверное несколько лет назад считалось что можно рисовать скажем так только красками акварелью акрил еще что-то вот я же считаю что можно рисовать всем чем угодно и Digital вариант, да, на Западе он менее востребованный, если он более, скажем так, не упрощенный. Потому что, например, в Великобритании, откуда и идет, все в основном книги, идут, ну не все, но многие книги, там вообще очень любят жанр наив. Чтобы все было такое. Чтобы все было такое упрощенное, то есть простое, минимум детализации. Вот. Они как бы смотрят больше в суть, а не на красоту. Да? То есть мы в Восточной Европе больше любим такое все красивое, мимишное, с маленькими носиками, с почными глазками. А там нет, там наоборот, там любят в суть. в смат. Дальше вы должны четко понимать, что все-таки вам больше нравится. Чем вам больше нравится рисовать? Это краски? Или это цифровая иллюстрация? То есть, например, я люблю больше цифровую иллюстрацию все-таки. Я люблю рисовать на планшете, но в последнее время я обязательно делаю все скетчи на бумаге, потом я их фотографирую. Я сделала скан и, честно сказать, мой фотоаппарат намного лучше улавливает все детали и даже текстуру бумаги, чем сканер. Поэтому мой совет лучше фотографируйте. Кстати, вы должны понимать, что вам больше нравится. Очень круто, когда комбинирует стиль. Вот, например, когда акварель рисует вместе с тушью или акварель миксует в фотошопе. Это очень прикольно. Когда делают акрил, тоже миксуют с чем-то. В общем, миксуйте, пробуйте и создавайте что-то новое. Это очень классно на самом-то деле, и это очень интересно. Да и вообще, все новое, это придуманное старое. Следующий момент – это финансы. То есть вы должны ориентироваться, где вам платят больше. То есть, например, если вы 2D-художник, и, конечно же, вам заплатят больше, особенно если вы работаете там, либо у вас постоянные заказчики, то есть нет у вас каких-то как бы пробелов да, в вашей работе, скажем так, незапланированных отгулов, вот, чем если вы будете работать в книжной иллюстрации, вам заплатят только в конце. В общем, вы должны понимать, что вам больше, скажем так, актуально на данный момент, зарабатывание денег или все-таки реализация какого-то творческого потенциала. Стоит себе ни в чем отказывать. Если вы думаете, что вы сможете все, и мозг до конца не изучен, а это значит, что как бы, наши возможности безграничны и не нужно себя ограничивать, стоит пробовать. Друзья, на этом все. Спасибо всем большое за внимание. Мне очень приятно, что вы мне пишете, что вы меня смотрите. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался. И до новых видео. Пока-пока.